Друзья мои, всем привет. Сегодня у нас видение в стиле Майот. Песня называется Лили. Кто-то дно там просил, я все таки созрел и решил вот это тут вот сделать. Так вот, давайте послушаем оригинал. тебя ты как Лилия. Стараюсь этого не делать, не буду переступать эту линию. Не более, но кашлею, будто я сейчас легкие выплюну. Дым дает иммунитет к этим вирусам Если что, я его и себя выведу. выведу Вот так он звучит, этот оригинал Вот что вышло у меня Пуля насила тебя, ты завянешь, как лилия Стараюсь этого не делать Не буду переступать эту линию можно услышать, что я тут добавил своих хуйни, блядь, тут поигрался, короче. Вот так вот. Все, переходим в программу. По части сведения в стиле Кизару, сведения в стиле Биг-Бэби-Тейп. Baby, baby я не знаю, ребят, там может тоже созрею, как-нибудь замутим. Кому будет интересно, думаю, сделаем. Вот. Вот так вот у нас звучит исходник. Пуля насыгла тебя, ты завянешь, как лилия Стараюсь этого не делать Не буду переступать эту линию Я будто я сейчас Эээ, короче, какая тема? Здесь у меня... Вообще автотюна нету, почти его даже блядь, можно выключить, будет также звучать. Даже не залазил, ничего тут не равнял. Э, ну, просто чуть-чуть немножечко автотюна там добавил, просто для сглаживания все. А здесь уже вот делать угорал, блять, я не знаю, я пел. Я тут а, автотюн у нас на всю. Автотюн как настраивать, мы все знаем. <клых> так вот. Создаю группу, отправляю все вот эти дорожки в основную группу. И чё? А в силу того, то, что я записывался, у меня предуселок вообще выкручен был, я не знаю, на часов 9 наверное, даже меньше. Ну, я хотел просто, чтобы запаса звука было побольше ну, громкости, по громкости. Вот, он у меня был, ну, как бы очень тихий, очень. Вот. И первое, что я повесил, это сел a от Waves. Не компрессировал ничего, просто добавил громкости. Он, по-моему, где-то на 50 или на 40 тут стоит. Изначально. Пуля насигла тебя, ты завянешь как лиле. Стараюсь этого не сделать. он добавил громкости своего звука, но опять же мы слышим то, что он добавил вот этих вот низов. Вот, вот прям... Бу -бу -бу -бу. И мне, видите, пришлось вот нахуй хуе вертеть здесь конкретно. Причем, но, но получил я то, что хотел. Пуля насигла тебя, ты завянешь, как лилия, Стараюсь этого не делать, не буду пере... Пуля тебя, ты завянешь, Стар... Добавляем на минус. Стараюсь этого не делать, не буду переступать эту линию. Если вы слышите то, что. Вот когда вы сводите, слышите то, что вот, блядь, что-то телефонный какой-то. Вы потом в дальнейшем, вы не сразу не раз, там блядь, не парьтесь, ничего. Просто попробуйте дать на каком-то плагине в дальнейшем громкости еще. Он будет погромче, и естественность вот это проявится, я думаю. То есть, ну, не надо сразу прибегать, там, я не знаю, о, пиздец, там, ёбаный в рот, что делать, вот это телефон, нихуя страшного. Просто пробуйте, пробуйте все. <с> вот. И, а, следующее, что я вешаю, это эквалайзер от Waves. Добавил ясности, вот можем увидеть. Пуля насигла тебя, ты завянешь, как лилия. Стараюсь этого не делать, не буду переступать. Угу. Идем дальше, вешаем а -а -а, dsr фильтр а -а -а -а. Здесь мы выбираем полосу, которую хотим скомпрессировать. Трешхолда мы компрессируем, это глубина. Здесь я, по-моему, чуть-чуть трешхолда, все как бы нашел по полосу, ее можно в соло послушать. Да, и все, и скомпрессировал вот эту частоту. Мне понадобился компрессор, его звук заводской и просто он компрессирует уже тут заводские настройки и просто на выходной громкости добавил громкости блядь, на выходной громкости если как, Ебару. как лилия, стараюсь этого не делать не буду переступать эту линию как то тепленько звучит как то нормальненько звучит Поэтому мы оставляем это все Вот Просто вот У кого какой слух вот, То есть я вот так вижу это Мне вот так вот надо, блядь, мне так нравится И все делают Наверное так же Поэтому Просто пробуем Не стесняемся, не боимся Вот Следующий плагин от Waves он так, Не знаю, он похож на AirVox Компрессор. Ну, какой-то посильнее. Насигла тебя, ты завянешь, как лиле. Стараюсь этого не делать, не буду перест... Просто трэш добавила добавил, и все. Чуть-чуть. Минус 4. Все, идем дальше. расширитель. Про него можно ничего не говорить. Ли... И сам airbox. Но на AirVox я просто работал с гейдом. Пуля, насигла тебя, ты завянешь, как... Ну, типа, шумы там скомпрессировал все дела, здесь я ничего не трогал. Все, место кончилось на этой группе, создаем еще одну группу, и эту группу отправляем на вторую, отправляем, отправляем мы на вторую, да. И как можем увидеть, то что у меня тут все не как обычно, обычно у меня все прям зобито, а тут нихуяшеньки, и это очень хорошо. Все, повешал э, плагин от Tizotop, Ozon 8, Exciter, ну это сатуратор. Как лиле, ли стараюсь этого не делать, не буду переступать эту И на вот этой вот частоте я добавил, ну, просто вот, вот этой вот, вот этой частоты добавил, рассатурировал ее. Пуля насыгла тебя, ты завянешь, как лилия, стараюсь этого не делать, не буду переступать эту Слышно, что изменилось. Все, на... повесил следующее. Это у нас эквалайзер фильтра Pro Q. Здесь мы подобрали... Переступать эту линию. И добавил ясности на 5000. Следующий плагин у нас вот в оригинале можно услышать, что он такой какой-то плотноватый. Хотя одна дорожка, но он плотный, -то широковастенький. Я добавил Вальхала, Бермот. Ну, это, наверное, аналог какой-то Даблера от Waves. Типа того же, ну. Пуля насигла тебя, ты завянешь, как лиле. Стараюсь этого не делать, не буду переступать эту линию. Боленок, а шли... а, здесь у нас что? А, ну, то есть, ширина сама, вот она здесь. Микс, и все. То есть я вот пользовался только вот этими двумя ручками, все больше ни хера я не делал здесь. <клес> Пуля насигла тебя, ты завянешь, как лилия. Стараюсь этого не делать, не буду переступать. Ну, можно... ну понятно все, да, понятно. Линию. Здесь вот тут эски, вот короче, вылетают конкретно. Здесь я просто вот на вот этой полосе, да, вот ее можно послушать. Да, эту полосу чуть-чуть скомпрессировал. Ну, как бы я не занимался, можно было бы добить там все это сделать, но хуй надо. Просто понятно, сам принцип вы поняли, да? Вешаем многополосный компрессор, мультибанд, ищем полосу и компрессируем ее на этой полосе, вот на этой линии. Все. Да. Пуля насекла тебя, ты завянешь, как ли... Ну что дальше у нас идет? По традиции, delay от Waves, все как обычно, но здесь мы, я еще добавил один плагин от Waves это rework, еще один а, здесь я что, ну тоже в, в эффект канал, блядь, и от него уже подмешал к дорожкам к вот этим всем, то есть здесь я добавил больше хвоста, тайм, дилей немножечко срезал низкий частот чтобы не не... хвост не был бубневым таким так ли ли стараюсь этого не делать не буду переступать эту линию все, добавил я очень сильно, поскольку вот эта дорожка тихая, и я вот как обычно добавлял, допустим, там, там 13, там вообще 10 обычно, то его вообще не было слышно. Я добавил прям побольше. Вот. Здесь я, ну, так же. То есть здесь уже, где я пою повыше, все равно как бы оно, на, на мой слух оно подходит. Поэтому я сильно не заморачивался. Вот. Пуля насигла тебя, ты завянешь как лилия. Стараюсь этого не делать, не буду переступать эту линию. Все, создал я еще одну группу, которую я отправил на группу 1. Она оттуда выпитается общим сведением. И вот эти аэрбеки все отправил на эту группу. На каждой из дорожки настройки разные. На каждой из дорожки висят настройки. Точнее, вот здесь вот просто автотюн здесь тоже. На вот этой только у меня вот тут настроечки. Она звучит у нас вот так. Ну и это тоже. И на вот этой группе я просто повесил FAP фильтр ProQ и заебенил вот эти все частоты. Оставил только пятихаточку и все, чтобы она не бубнела, ничего не перебивалось, но ну, вокал, все, в общем, как обычненько а, вот и вышел в принципе, вот но на, на самой этой группе висит общий реверб ну и на каждой из групп тоже висит реверб, до хера просто до хренища реверба вот такая фигня линию Все, а можно послушать с мастер каналом. Пуля насигла тебя, ты завянешь, как лилия. Стараюсь этого не делать. Не буду переступать эту линию. Боле, но кошлю, будто я сейчас вот так это вот, вот у меня получилось, друзья мои, товарищи. Заказывайте сведения у меня. Ну или вообще заказывайте сведения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И комментируйте вот это сведение, как вышло, кому понравилось, кому нет. Если умники найдутся, тоже пишите, что я тут не доделал. Так что, в общем, всем до новых встреч. Буду скучать.